Здравствуйте. У меня два вопроса, один личный, один профессиональный. С какого начать? Без разницы, да? Ну тогда с личного начну. Я вас недавно начала слушать, наверное, неделю две-три назад. И Ко мне пришло вот это ощущение, вообще вот понимание того, о чем вы говорите на таком интуитивном уровне. Ну, наверное, таким катаклизмом стала работа с моим клиентом, очень болезненная, такая тяжелая. Я через какое-то страдание как бы вышла сначала интуитивно на вот это понимание, а потом нашла вас. И уже как бы начала вот в этом ну, погружаться, да, вот в это. Но я понимаю, что мое пробуждение, оно началось весной и через женственность, через раскрытие вот женственности, сексуальности. И я вот сейчас не понимаю, как это все объединить, потому что у меня и тема отношений не закрыта и финансы не закрыты. То есть есть, мне кажется, такие сферы в жизни, которые мне нужно эм, ну, раскрыть. Да? И в то же самое время меня настолько зацепила вот эта тема. <laughs> и я понимаю, что я уже не могу по-старому и не знаю, как по-новому. Я вот как будто бы застряла. Может быть, какой-то совет, рекомендацию или направление просто мне дать, для того, чтобы я понимала, как мне в этом тоже пока не очень не, непонятно мне, неустойчиво. Пер Первостепень всего узнавания себя. Все остальное встанет на места, а когда случится это явное узнавание. Причем не на уровне концепции, раз уж... Тема отцангов раскрылась, угу. и, значит, необходимо все вот эти идеи, которые э, связаны э, с внешней картинкой, оставить. И, но здесь необходима искренность и видеть, есть ли еще интерес, интересы во что-либо доиграться. Угу. Есть, да, вот я это отслеживаю. Угу. И э, это свидетельствуется, это отслеживается, но еще раз, первостепеннее. Uh -huh. Распознать то, чем вы являетесь на самом деле. Потому что э, вся эта динамика внешней жизни, которая воспроизводится на картинке сознания, это все приходящее и уходящее. И если вы э, начнете глубинно исследовать, все равно там есть какой-то основной импульс, почему вы хотите этого, для чего вы этого хотите. Я хочу познать свою природу внутреннюю, я хочу пробудиться и вот жить полноценно. Ну, я, я на уровне ощущений понимаю, про что просветление, и мне действительно хочется вот этого состояния. А, заблужденность в том, что Вы считаете, что просветление – это некое состояние, да? Ну, это просто какого-то состояния, жизнь. это просто сдвиг восприятия. Да, восприятие как бы, жизни совершенно другое. Такое истинное. Ну, хорошо, что этот огонь разгорается, поиск начинается, и отлично, что там долгими дорогами и путями. Прежде всего, начать с там, вопроса «Кто я?» да? Угу. Когда распознается, это узнается прямым фактом самосознавания. Еще раз, все остальное встанет на свои места. Поэтому здесь как говорится, на двух стульях не усидишь, угу. необходимо выбрать, не то что выбрать, узреть вот этот истинный импульс и все внимание направить только к этому. Отвлеченность, она будет еще там интерес картинки, закрыть там тему отношений, как бы там, денег, финансов угу. и так далее. Это уже после того, то есть, да, там, вхождение в ресурсное состояние после пробуждения, это тоже имеет место быть но все на всем своем месте еще раз, про степеней вот это узнавание. Uh -huh. И вот здесь, если ты цепляешься за, то, за те инструменты, которые использовала раньше, uh -huh. то это будет достаточно затянуто во времени, uh -huh. так сказать. То есть необходимо оставить все. То есть это как у ракеты. Ракета взлетает, все, что помогало раньше, как ступень отваливается. Uh -huh. Не только так. Ну вот у меня сейчас на ваших твоих как, как твоих словах как будто что-то на место встало. То есть мне стало спокойнее. То есть я теперь понимаю направление, что фокус внимания нужно держать на осознании, кто я, а все остальное выстроится да, потом со временем. Спасибо. И второй вопрос касается рабочего такого момента. Я как психолог работаю с людьми. Сейчас очень много приходит с тревожностью, с паническими атаками, с депрессией. Опять же, понимаю, что уже нет смысла причинно-следственной связи искать всю вот эту вторичку. На это у меня всегда уходило много времени. Я начала сразу с корня, да, а кто играется, в какую игру и так далее, и не заходит людям. Ну, то есть… Им эта идея отзывается, но они все равно, мне кажется, далеки пока от этого. И опять же у меня вопрос, как, как быть? Э, то есть дать себе время для интеграции здесь включается некий феномен зеркало существования, и эти люди они тебе еще, ну как бы отражают твое же периферичное состояние ты в этой системе уже не сможешь им помочь и глубина, ты это познаешь, ты это ну знаешь, да, да. потому что это будет размазываться опять вот по этому менталу, и все равно психологическая какая-то система, она потолочная да, то есть а когда а, уже а, восхождение в духе происходит, то есть здесь через явное узнавание, да, то есть угу. оставить все это на какой-то момент, дать время для интеграции, а, то есть у всех по-разному от двух-трех недель до двух-трех месяцев это можно, ну, у -у -у. если прям вот действительно ты горишь, все это оставляешь, все, что ты знала до этого у -у -у. момента, тогда происходит некая глубинная трансформация, и потом уже ты при взаимодействии с этими людьми на другом уровне. Да, они, возможно, еще будут там как через э, психологию, но ты можешь свой инструмент уже сама и, угу. из этого какие-то совсем другие механизмы применять. А, не застревать, уже, уже переросла здесь. И угу. поэтому они тоже они где-то глубинно внутри чувствуют, но отражают еще раз как фен, ну, феномен зеркала существования. Угу. Посмотри на этот момент, поэтому оставь дай себе время для какой-то действительно глубинной, да, так сказать, трансформации для узнавания угу. себя. И потом все, на самом деле, оно на места станет. Больше доверия, да, Однозначно. То есть базовое доверие к тому, что есть и какая оно ну, есть, как разворачивается. Угу. <кười> Хорошо, <кười> спасибо. Всем пока. Сейчас у многих очень происходит, да, вот эти состояния тревожности, это все связано с вот этой значит, такой глобальной ситуацией, с глобальным коллективным сном. И на самом деле очень хороший момент, очень хорошее время. И вот здесь как раз если уже в сатсангах, да, если слушаете, то есть не застревайте в этом, кто я надолго, в этих каких-то инструментах, это очень быстро работает. То есть Интегрируйте все какие-то свои знания, весь там, свой, э, свой прошлый опыт, уже осознанно из ясности, да? И эта передача она потом еще будет углубляться. Есть, ну, это такой как бы момент. Потому что на, на самом деле, э, ну, если смотреть, рассматривать динамику, то сейчас вот это 21 век массовое пробуждение просто будет у людей. И, и вот э, помочь, да, но не бегать, не спасать мир, а прежде всего прозреть, увидеть, как это все играется, для того, чтобы через, опять-таки, э, феномен зеркала существования потом же еще и взаимодействовать ну, с теми, кто будет приходить. Не страдать вместе с ними. <с да. У меня внутри спокойствие, <смех> я себя чувствую сумасшедшую <смех> среди них. Среди Но... Ну, бывает, не все, не, не все еще в такой как бы ясности, то есть это же, так, как говорится, не у всех мгновенно происходит. Самое главное вот это чувство спокойствия, то, что есть. И здесь еще раз, окончательное пробуждение, да, окончательное позре прозрение mm -hmm. тебя самой же в самой тебе, вот, чтобы оно уже распозналось, узналось. Тут уже не работают какие-то там инструменты, которые, ритуальность какая-то или еще что-то. Тут просто ясность нужна. То есть, как бы, вот, восхождение это в духе, да, в этом. То есть, у, у, и вот это качество доверия и бесстрашия. Угу. Некого. А это распознается тогда, когда ты начинаешь исследовать, а кто же ты? То есть, и вот этот момент, он э, очень ярко раскрывается. Ну, еще раз, не надо застревать, очень многие уже в этом «кто я» там по несколько лет сидят. Mm -hmm. То есть, сесть локально, э, дать себе сколько-то времени, ответ этот распознать, mm -hmm. и все, и этот инструмент, он тоже уходит. Mm -hmm. А так, э, мозг, попадая вот еще раз в эту периферичную стадию, Туда-сюда, здесь отпускание всего того, что вы знали. Да, вот это самое сложное. <с <с Столько что где наращивали все. Но и прежде всего увидеть э, вот этого знающего, кто там знал, если в глубине мы сдвигаемся, то есть увидеть, кто там э, компетентен в каких-то знаниях, да которые уже там все, Нет, и кто кто тогда, и тогда по сути дела отпускать нечего. Честность, да? угу. А, по-другому уже не сможете. Угу. То есть, потому что уже вот эта искренность, она раскрывается. Да, И любая имитация, начинается. да, а -а -а. вот это будет токсинами, тошнотой, распознаваться. И, и такие феномены, как страдания, жалость, там к себе еще раз вот этой тревожности необоснованной, они на своем месте, они говорят о том, что ну, пора уже окончательно-то глаза раскрыть, как говорится, увидеть, а проснуться как? Увидеть в том, что никто никогда не спал, мы просто красиво заигрались в этом. И для многих уже саму идею пробуждения присветления выплюнуть. Чтобы это быстро все распозналось, узналось. Ну и не бежать от таких состояний, да, когда накрывает там болью или еще что-то. Многие же сразу за спасением Сатсан включить сейчас полегчает медитацию, какую-нибудь практику. Нет, наоборот, очень ярко в этот момент бдительно смотреть, у кого болит, что там болит, что это за такое происходит, явление, само явление как боль. То есть опять-таки уже по причинно-следственным не размазываться, а импульс изначальный, у кого болит, через бдительное присутствие, не контролирующее, через вот эту ясность. Ощущение, что до просветления как бы один шаг, а я сама себе, ну не мне, а вообще нам всем, да, а я сама себе преграда. Вот как раз таки не, не Ты видишь, как раз распознаешь, а ты увидишь, что кто вот этот я, который хочет просветлеть, И тогда кому шаг делать? Ну, он есть уже, то есть просто поверить может в него как-то да? Тут феномен веры тоже выбирается, узнавание прямым фактом самосознавания. Ты же прямо сейчас есть? Да. Вот оно. Тебе для этого ничего не надо делать. что расслабиться. Если этот символ приходит, ну ты смотри, кому расслабиться ты. То есть увидите, как мозг играет. То есть для того, чтобы расслабиться, уже должен кто-то напрягающийся быть. А кто там напрягся-то? Того, кого никогда не было? Да. И тогда последний шаг, кому что делать? Где эта дверь? Это такие галюны А можно меня отбрасывать? Мне, в смысле, не задавать вопрос А прямо отбрасывать Это не моя боль если это не А тут нужно смотреть Уже, смотри, момент отбрасывания Это уже какое-то дело не идет Делатель Опять-таки возвращаемся к самому основному Моя Моя, не моя то есть я, мое мне, смотрите сюда очень ярко. Кто это провозглашает? Нам ничего не принадлежит. Это просто как феномен приходит. Но вот это это значит, есть тот, кто присваивает себе что-либо. И вот это как раз боль, да, которая называется моя боль, ты смотришь. В, в этом. Просто, просто беспристрастное. смотрение беспристрастное. То есть мешковина какая-то, то есть само желание отбросить, уже уплотняет эту боль. А это просто мыльный пузырь. По, по сути, ничего никогда там не, нет того, у кого это там что-то болит. Вот тут увидеть это через искренность, это настолько очевидно, что упускается. То есть ближе само, чем дыхание, а вот у кого это уже инерция, динамика да, идет. То есть здесь необходимо понять долго вообще в этой теме сатсангов. Долго. Поиски. Да. Очень долго. То долго, есть здесь уже лет. обросло. То есть здесь да. уже вот эта идея с себя просветленной. Mm -hmm. С в в момента отбрасывания полного расслабления становится сразу легко. Вот почему-то причина. То есть, если задаешь вопрос, тут какие-то вот начинают. А теперь распознай, что кто еще и легко свидетельствует. <сосы> То есть, вот это уже сдвиг. То есть, и легко и тяжело в свидетельствовании <сосы> происходит. И тогда феномен смотрения, самого смотрения, все, что бы ни происходило, Перед внутренним или внешним взором, ты на это вообще не отвлекаешься. То есть это уже зрелость распознать, когда ну, феномен метафорично выражаясь, кинотеатр, да? То есть, когда случается вот это пробуждение, проблески, тебя откидывает кресло кинотеатра, и ты начинаешь со стороны как бы наблюдать за всем этим, что происходит на экране. То есть с самого, момент, самого уже... экрана, на, на, на сам экран, внимание не, не идет, потому что оно вот, вот здесь, вот периферичное, да, такое. <губеж> а вот глубина созревания, когда уже сквозь эти краски, сквозь игру образов и форм выплевывается вся идея размазывания причин следственных связей, этого персонажа сюда, а этого вот так, а это то. <губеж> то есть вся вот эта а, хренотень да, обнуляется, то тогда у тебя свидетельствование самого свидетельствования. То есть, как бы на сам экран. Но этот экран, он не объективен, он не плотный. Это как сама прозрачность некая. Ну, и сейчас, вот сейчас и прозрачность вот, идет. <laughs> вот. И распознается это. Видишь, ты улавливаешь. Все. И тогда в этом кому плохо, хорошо. Видите? То есть, идея захватиться за состояние, она как отвлеченность. Все уже вот это полное расслабление, бесстрастность и все. Момент. Вот он сейчас есть. Это очевидно, это всегда. Просто, как ни странно, правда, всегда. Ну, как-то надо каким-то символом. Ну да, действительно, вот сейчас, вот в этот период, действительно, более-больше. Наслоение. Наслоение. Спасибо. распознайте, а вам ничего не надо, чтобы быть вообще. Вот, это, вот эти уже фразы а, духовного контекста, они мешают, вы о них спотыкаетесь. Быть здесь и сейчас. Кому? Ты не можешь не быть здесь и сейчас по факту. То есть и это идет через а, вот это глубинное, и, даже не то, что даже слово самоисследование здесь уже лишнее. Вот, вот. Это факт Все того, хватит, что... хватит, Сколько можно. То есть здесь тоже уже застревание в этом происходит. Ну да. И это упускается, потому что, ну, еще раз, пришли в кинотеатр, увлеклись красками, эпизодом. Вау, это же так круто. Что-то там происходит, какая-то динамика. Но еще раз, весь этот динамичный процесс... Для него существует некая основа, чтобы это все происходило. Это и есть вот этот сам экран сознавания. Это абсолютно неизменное. Что бы ни происходило на экране, он остается таким, какой он есть. Он ничем не затрагивается. И увидеть, распознать, как ум начинает вот эту игру с ветряными мельницами, с фантомами, которых никогда не существовало. И он вот там, вот, это как сон во сне, игра в игре, опять-таки наслышавшись чего-то, разыгрывает уже в духовном контексте да, борьбу с личностью, там, с каким-то эго. И, и так далее, и тому подобное. Из абсолютности распознается, что, по сути, вот это само мерцание на экране, оно и есть та истина. То есть ничего кроме этого нет. Никакой отдельности никогда не существовало. Никогда второго вообще не, не, не было. Сознание красиво играет множеством, вот там двойственности и так далее и тому подобное. Но с, с вот этим сдвигом это, это только, вот, так сказать, ну, затаиться, да, можно так сказать, и начать как бы вот, с, вот это смотрение на смотрение, самосозерцательность. вот если безусильность уже открыта. Видно, как ум вот это понтонный заряжает, как бы ты понимаешь, что ничего нет. Это просто, что ум вообще-то уже это свет, пустотность. Но в то же время еще какие-то программы, они еще цепляют, вот, создают какую-то тревожность, боль в сердце. Здесь, ну, ведь это видится видится да, конечно, это все конечно. вот в этом распознавании это хорошие моменты это, вот эта провокация какая-то она еще раз показывает на то что еще за что- то там что то кто-то хочет зацепиться опять-таки ничего с этим не делаешь и здесь еще распознайте есть состояние некой тревожности то есть вот просветление у многих это как будто некая какая-то конечная цель. Это не конечная цель, это процесс, да? это процесс узнавания себя вот по моменту, каждым моментом. Uh -huh. И э, бывает так, что вот эта вот э, тревожность, это как раз тот момент, когда ты еще глубиннее погружаешься. Здесь необходимо вот увидеть, исследовать, распознать вот эти моменты, и вы сами себе, внутри себя, и вот есть это распознавание. То есть вам по факту авторитет никакой не нужен. То есть вот доверяйте тому вот этому импульсу вашей же мудрости, то как это все разворачивается. Еще раз ошибка многих слизывать чей-то опыт. Ну вы прям сейчас вот сама суть, самосознающая, и ваш вот этот опыт прожитый, все что вот это вы прошли, это ну, бриллиантики такие, ну его тоже, оно имеет место, быть здесь просто через ясность, то есть не зацепляться там, то есть видеть, У -у -у. что существует некий феномен памяти, феномен воображения, но это все ведь в осознавании, в распознавании, и тогда, естественно, какие-то еще, то есть система, она самоочищается, то есть это вдох-выдох, смерть рождения каждый миг, поэтому вот эти нейроны, они обнуляются естественным образом. Поэтому будет какая-то динамика происходить. Это не суть важно. Важен еще тот момент, когда в жизненности, не на сатсангах, не на ретритах, а в жизненности происходит какая-то ситуативность, и что за реакции там еще поднимаются. Как в ближнем кругу взаимодействие идет. То есть где-то там, да, можно сыграть духовную личность, там в просветленную и так далее. Но когда раскрывается вот здесь вот, и вот тут самый то начинается эпатаж такой вся игра и тут смотреть есть ли вот это вот еще самый важный момент вера в что есть я как обособленная отдельность и некоторые другие все и тогда вас соответственно возникает расстояние и тут уже оно социальным контекстом там сильно уже так все напичкано и живого взаимодействия не происходит. Но как только узнана суть вас самих же, вот эта живость, mm -hmm. все, вы выплёвывайте все там какие-то идеи. Но даже увидьте, что э, это всего лишь опять-таки собранная ментальная конструкция какая-то, некий образ, который ну, хочет как-то себя перед другими же показать. Mm -hmm. А когда вот эта одиность распознается, а для кого вообще просветлевать тогда вообще? Но вот этот, еще раз, понимать, что происходит в нейрофизиологии. То есть потому что бывает, что понаслышались там, меня нет, я нет. И искренне посмотреть, играет ли это ум наложением опять. Либо ты сдвигаешься, вот, когда зеркало чисто, да? когда оно прозрачное, когда там нет никакой идеи вообще, не налиплено. И вот это видеть ярко. Но и, и еще там, ну, когда все это вылазит в самоосуждение не впадать, а просто посмеяться над всем этим. Вот чувство вот этой легкость, легкости, лё, да, юмора, потому что все через это проходит. Не mm -hmm. ты одна такая там особенная. Mm -hmm. То есть раскрытие происходит, все вот это что, что там было где-то потаенная все на экран сознания вываливается. Уже многие просто сжаты с самой вот этой идеей пробудиться. <свят> Кто хочет пробудиться? Вот рассматривать этого. Кто это опять? Да. Вот это как раз идея. Вот будьте внимательны. Как только возникает ищущий, все, вы опять погружаетесь в забвение, в сон. Вы прямо сейчас вот оно. А ничего для этого не надо делать. Даже как-то по-особенному дышать не надо. <свят> все естественно. Абсолютно истина, она проста, что это просто естественность. Ну, Она даже естественностью не называется вот сама открытость но как только возникает уже вот эта идея там что-то там прожить пережить как это уже все это уже какая-то возня и внимательным быть вот к этому как опять да, да? а кто еще кто опять там потерялся кто искать пошел Мозг в этот момент еще такой может, а что так все просто что ли? Нет, там же там же медитации какая-то должна быть, випасаны, еще что-то, еще что-то. Это имело место быть для многих нас на, на своем этапе. Все, она уже настолько тяжестью будет отдаваться. И вот это вот этот феномен тяжести, и токсичности, тошноты, это говорит о том, что все уже хватит есть одну и ту же кашу Доверия не хватает вот в этот момент. Вот Что-то происходит, что ты уже не контролируешь. Ну, во-первых, смотри, а кто там контролирует? <laughs> да? То есть смотри, кто там еще контролирует. Такие явления случаются. Но распознай, травма, боль, она сейчас есть? Или это... Возвращаешься в какую-то ситуативность? Нет, вот ситуация произошла, и ты в нее вляпался. Это как бы край боли да то есть я о нем даже не знала вот например у меня сын старший живет отдельно и он на несколько дней вообще выпал из связи со мной и я поняла в тот момент что я его теряю ну может я его и не теряла но вот меня то есть я поняла что это мой край все то есть я думала что меня ничем ничем уже в этой жизни не взять да? но в тот момент я поняла что вот эта вот тема все в которую я верила она как бы берет и ну, тает да на глазах и такой вопрос очень большой был, как, как тогда с этим быть? То есть может быть мало веры вот этой ситуации. И, и тогда как-то как вот получается, что он есть в реальности, да, а остальное уже <laughs> этого не существует. Кто есть сын? Сын, да, да, да. То есть тогда это уже не моя игра, да. То есть это становится очень какой-то большой реальностью, а все остальное отходит на второй план. Но здесь явно ведь показывается, то есть контролирующая мама. Сыну сколько лет? Почти 19. Но просто из-за того, что связь, связь, ну, он не выходил на связь, и вот я уже там себе накрутила. Самая страшная. То есть я, я поняла, что мой край это потерять ребенка. Вот. <похот> ну, я думала, что меня, в принципе, уже ничего в жизни не напугает. Но когда я столкнулась вот с этой темой, <похот> <похот> я ее просто как бы обнаружила. Ну вот как раз вот это вот я же говорю, где-то там, в уме, на ретритах, на социальных, да, там. А когда раскрывается вот эта ситуативность, вот тут вот видеть, и, и видишь, да, за, за что еще есть цепляние. Потому что по факту, если вот оно должно произойти, оно произойдет, да, mm -hmm. вот оно произошло, все, ты, например, ну все, потеря сына, и что? Mm -hmm. А ты-то где вы тогда? Ты-то есть? Любое переживание, оно возникнет, растворится. Mm -hmm. Ты ты смотришь вот в это. И это некий, а, некое такое глубинное уже узнавание, более глубинный уровень распознавания, когда действительно ты искренне смотришь и видишь, за что еще у тебя есть цепляние. Да? Угу. То есть, а кто такой сын? И ты начинаешь смотреть, да? То есть, и действительно, что здесь когда есть человеческий фактор какая бы ситуация ни произошла да, возможно ты будешь там а, переживать там, или еще что-то но по сути дела-то а кто страдает и почему страдает опять то есть смотрите феномен а, исследуйте момент засыпания и просыпания то есть ты засыпаешь весь этот субъективно-объективный мир все схлопнулся угу. там кто-то есть страдающий там кто-то переживает за сына вот в тот момент, когда все схлопнулось. Тело закрыл глаза все, сон. Нет, тогда... Если мы говорим вам об абсолютном просветлении, то нужно вот сюда смотреть. То есть, кто контролирует, кому себя жалко в этот момент. И действительно, когда вот в такие моменты касательно, да, там, например, потери близких, Смерти близких. Вот они пробуждающие. Вот они ясностью горят. За то, что цепляешься. Тогда задается вопрос. А жалко-то, ну если мы искренне и честно уже в глубину сдвигаемся, mm -hmm. жалко-то самих себя. Все там, все. Ну, как бы. И вот здесь разглядеть, а разве оно когда-либо умирало? В какой идее ты еще крутишься в нейронах? Пока что еще есть, что я родился... Значит, надо кому-то еще эту жизнь жить и еще когда-то там умереть. Ф вот этот феномен рассматривать. Получается, скатываешься в жалость, да, и не видишь сути и доверия не хватает. Ну, mm -hmm. да, то есть ты опять получается, еще раз, вот этот мир это обман органов чувств, mm -hmm. по сути дела. Воображариум. И если э, уже э, приходит да, действительно тема пробуждения, просветления не на уровне идеи, угу. то это всегда э, абсолютно просветление, это всегда потеря. Но потеря для кого? Для того, кто считал, что он что-то тут делал. Что он родился, что он живет, угу. что он умрет. Для личности с эго, да? В общем, нужно для всего этого умереть, я так понимаю. Ну так ощущаю внутри, да? нужно как-то вот совсем ну, пустотой какой-то стать что-нибудь. Освободиться от всего от этого. Оно через узнавание. Ты не можешь стать пустотой. Но это опять кем-то стать. Ты уже оно. Здесь э, в смотрении идти. Вот в это исследование глубинное видеть. Именно, еще раз, да, когда в жизненности случаются какие-то кризисные ситуации, когда у вас там все рушится, все разрушено. Ведь в тот момент, даже когда что-то разрушено, прям вообще потеря потерь, что-то есть. Это то, чем ты являешься. То, которое вообще о себе не заявляет и не требует никакого объяснения. Потому что я тогда хватаюсь за свою личность, то есть я боюсь, что она умрет, через население, да? То есть я удерживаю, получается, бессознательно. Сознательно я хочу от этого уже уйти, да? А бессознательно держусь. То есть просто отпустить. увидеть того, кто желает это отпустить. Яснее, еще яснее. Видите, какая вера в то, что как будто эта личность, она реальна? И ум начнет вот этот движ, <смех> опять-таки. Но тут еще, видишь, еще психологический контекст какой-то выплывать начинает, что нужно что-то отпустить. Кому? Ну, по всей видимости страшно отпустить, потому что это же неизвестность. Там кайфово. <смех> Я чувствую, <смех> что там кайфово и туда хочется. Субтитры а Так забавно пришли так задавать сами себе вопросы. Такое пространство само по себе. Самозадающее. И самоотвечающее. Давай по глубине. Ты сюда вообще приходила? То есть вот этот феномен размазывания по психологическому времени необходимо уже явно различать. То есть смотри, да? Жди, Сюда как бы пришла. Но если только этот момент есть, вот в этой секунде вся вечность разворачивается по факту. И вот прямо вот сюда не тащить даже уже то, что секунду Это назад было. еще не ожидать ничего. Что там в следующую секунду, в следующий ник? Видеть, как возникает вот эта Линия. Прошлое, настоящее, будущее. Распознавайте, за любой динамичной проявленностью существует нечто, что неизменное. Мысли приходят, уходят, состояние меняется, картинка возникает. Растворяется, но есть то, что неизменно. Это не где-то там и а у кого-то там, это вот прям сейчас. она наоборот вот в этом состоянии ну, пробужденном да или приближающимся к пробуждению она как бы растворяется а я чувствую что у меня наоборот либидо повышенное и я думаю куда смотреть на кого бы накинуться не на кого смотреть внутри себя да у кого оно повышено и или может быть это какой-то крючок за который опять же цепляется мой ум да для того чтобы не отпустить вот эту личность то есть вот как? Может быть тоже какое-то направление в этом? Но здесь мне необходимо более локальный услышать, э, потому что ты, я так понимаю, в этой теме там что-то, да, шбуршалась, раскрывалась? Но оно у меня само пошло, вот все да, и я, например, могу утром проснуться там или среди ночи там в состоянии возбуждения, я не понимаю вообще, то есть я спала в этот момент. Что ну, происходит? Такие явления вообще случаются. На самом деле, сексуальная энергия – это жизненная энергия, но это mm -hmm. вообще по факту энергия. И когда она уже свободно течет, да, то есть распознается одинность, и по факту а второе для тебя перестает существовать как функция. И действительно, ну такие состояния, как блаженство, да, божественного там оргазма или еще что-то, это имеет место быть. Такие явления происходят. То есть это… Ну, на этой периферии, когда распознаешь суть себя, еще раз, различные от пиковых оргазмичных состояний до глубочайшего падения, это все в осознавании, это необходимо распознавать. Но, еще раз, действительно происходит некое раскрытие, некое внутреннее цветение, вот это какая-то та, безусловно, любовь раскрывается. Такие эффекты бывают, просто главное на них не застревать, то есть не начать очень тонко манипулировать этим. То есть еще раз, какие-то там вот эти различные ситки, да, ясновидение, там, яснослышание, того же самого раскрытия, там какое-то, там, или еще что-то. Это все, оно приходит, но оно такое как вторично, так скажем, да, то есть оно не первостепенно, первостепенно все равно вот это распознавание абсолютной нулевости. Возможно, что там было много внимания, да, и сейчас это просто концентрировано, ощущается, распознается и вот раскрывается. То есть возможно и такое явление. То есть здесь опять-таки ты сама себе ответом являешься внутри, mm -hmm. доверяй, еще раз, не бойтесь никаких явлений, различные феномены могут случаться. То есть, вот это одно из качеств, это бесстрашие, да, угу. действительно продвижение, прогресса в вашем истинном духовном распознавании, узнавании, не в игру, да, в духовность, напичканную опять какими-то парадигмами, это идет вот это вот… Значит, бесстрашие, некое ощущение глубинного покоя, спокойствия, чтобы не происходило, да, то есть незатронутость, и раскрывается некое какое-то милосердие, то есть распознав, что ты есть некая одинность, да, которая играет множеством, то эта любовь, она так раскрывается всеми красками, у тебя претензий никому не будет. То есть если возникают такие феномены, как неудовлетворенность, нехватка, претензия, это личностное восприятие включилось. Все, ты опять посчитала себя маленькой, зажатой вот этими какими-то концепциями, идеями, парадигмами, и отсюда, естественно, будет желание там постичь чего-то глубинного и, и так далее, и тому подобного, от этого освободиться. Это тоже на своем месте. Просто здесь нужно уже через ясность видеть, что... Освобождение это заключено в чем? В, то, в распознавании того, что ты никогда по сути вот этим э, не можешь быть зажата. Угу. Это поверилось опять, что ты там какое-то тело с каким-то именем. Все. Мне кажется, наоборот, оно все спало у меня. Вот. А потом начало распаковываться. То есть я прям чувствую в каждой клеточке, что каждая клетка начала раскрываться. То есть ну, тот позитив такой, просто оно накрывает, и я не понимаю, как с этим... Вот в этот момент, главное, смотри, когда вот эти состояния позитивности, еще раз, раскрытие. То есть мы, угу. поиск начинается с сжатости, система раскрывается. Угу. Идет состояние сатори, позитивности какой-то, легкости. И вот в этот момент хватает у вас ясности задать вопрос, а кому сейчас легко? Кому сейчас позитивно? То есть, это же все еще на уровне гормонального какого-то да. тонуса идет. То есть а, а та любовь, которая безусловная, она не подкреплена гормон, гормонами какими-то. Угу. Там второй не возникает. И это нечто, а, нечто глубине самого восприятия. Угу. Вот здесь, вот, а, мозг, он, ну, Боится, возможно, вот эта тревожность возникает именно, да, еще раз, вот этот сам кризис приходит, когда, смотрите в этот момент, это глубине идет распознавание, вот на той глубине, а здесь, ну вот эта мешковина какая-то еще, там что-то, когда крутится, оно таким образом через какую-то символику само описание этого же состояния там, нулевости, когда ничего не возникает, как тревожности, угу. оно выдает. То есть тут вот необходимо по-другому на все интегрально это посмотреть, разъяснить не какими-то психологическими там, терминами, контекстами религиозно-духовными, а вот из вот этого глубочайшего доверия к тому, как все это происходит. И опять-таки, да, прежде всего, узнавание то есть с тобой ничего не, не случается. Все вот эти идеи, да, там, с, что типа я там с ума сошла или еще что-то, смотрите, кто это. То есть ты не можешь по факту ни с какого ума сойти. То есть, кто это провозглашает, да? Ну, то есть ты до этого сказала, как бы вот эту фразу. То есть, и вот это раскрытие как раз да, хорошо, это на своем месте. То есть ты ощущаешь нечто там какое-то благостное и так далее, и тому подобное. Но еще раз, в этот момент, Хватит ли у тебя вот внимательности задать вопрос, кому сейчас хорошо? Угу. Потому ну, что когда плохо и понятно сразу. Да, да, да. Отрезвели бы сказать. Да, а Сложнее, конечно. А когда остаться в этом состоянии. Миша, опять остаться в этом состоянии, зацепиться за это состояние. Но если мы. Если разгорается вот этот огонь. ну познать непознаваемое угу. и распознать что ты на самом деле эту реальность эта реальность она непостижима и вся эта идея о том что там о я достиг я постиг я познал я просветлел кто об этом заявляет опять яколка вылезла угу. И вот на этом фоне еще я удивилась контраст. Например, если я раньше восхищалась там, закатами, рассветами, да, вот все, ну я люблю красоту и это все меня вдохновляло, то сейчас наоборот приходит больше прагматичности, какого-то такого спокойствия, как-то я быстрее начала дела делать, меньше затепать в эмоции. То есть вот в <с> сексуальности у меня раскрытие, да, а, а, а вот в жизни наоборот там, где я залипала, например, боль, там страдания. Или в какую-то красоту у меня стало больше практичности. То есть это, это нормально. Нормально, да. Да? да. То есть на какой-то периферии возникает ощущение, что я вообще не люблю. И опять, кто это, да? Угу. А, а это как раз вот это беспристрастно, это точка нулевая такая, где в ней все соединяется, и плюс, и плюс, и минус. Угу. Просто новое состояние, такое более трезвое, действительно, менее эмоциональное, и ты как-то не понимаешь, про что это. Про то. Про то самое. Спасибо. Я извиняюсь, у меня был вопрос. Можно еще спросить? Постоянно отвлекаешься на жизнь. Как себя возвращать <как>, как себя постоянно возвращает в вот эту точку естности, да? Может быть, есть какой-то механизм, да, чтобы, то есть так получается, что э, там смотришь садсанг, -сан сад да, когда есть время, там это утро или вечер, а вот чтобы можно было в течение дня, да, вот отвлекся, потом бац и себя вернул вот в это состояние, чтобы оно закреплялось. Вот, что, чтобы это мог быть за механизм такой? Или не цепляться за механизм, да, но ну, как-то может быть тоже подсказку. Ну, если тебе нужен механизм, это может быть как э, работа с вниманием. Ну, если механизм, то можно с этого начать. Но если пояснее сказать, ты не можешь из этой естности выйти. Тебе нужно увидеть, опять-таки, как ты отождествляешься с той идеей, как будто кто-то куда-то заходит и выходит. Тебя как бы жизнь, она априори не может отвлечь ни от чего, потому что ты и есть сама жизнь. То есть само вот это самосознающее сознание, да, сама эта непроявленность проявляется проявленностью. Тебя ничто не может от этого отвлечь. Только сама идея опять-таки, да, вера. Угу что я опять, видишь, как возникает. Угу. И вот эта сцепка с этой верой разворачивает вот этот весь ковер, вот, этот, вот эту всю идею поиска, что мне опять нужно в гестность войти или там выйти. Кому? Опять, да? То есть трезвый вопрос, кому? Угу. Не как в этом остаться. То есть вот вопрос, как в этом остаться, он идет из плотности ментала, из, из другого вообще восприятия. То есть отлавливай. А как не засыпать, угу. это уже по-другому звучит. И вот здесь вот, а еще, если глубине, а кто там играет в игру «уснул-заснул»? Это сдвиг такой, ну, более такое глубинное узнавание, распознавание. Это когда вот тут вот уже… Ты понимаешь, что уже и вот здесь, вот в этой плоскости, как в бы, да, самоисследовании уже идет завис какой-то. Угу. Потому что нужно различать, откуда возникает вот это восприятие, с какой той точки начинается вот это говорение происходить. И опять-таки вот в этих символах и происходит засыпание. То есть фокус внимания получается на том, кто там... Ну... Кто хочет, да, сейчас да. опять остаться в чем то в да, этой да. же, той же естности, Но mm -hmm. ты не, это не что-то закостеневшее, это процесс, вот она, динамичность, mm -hmm. и, в этой, и через эту динамичность, а, вот, когда созревание есть, способность разглядеть, что есть некая недвижимая вот эта основа, да, и в этом недвижимом как бы происходит движение, то есть это не, не два отдельных каких-то, mm -hmm. это есть одно. Mm -hmm. Поэтому у тебя э, по факту сатсанг 24 uh -huh. часа на 7. Еще uh -huh. раз, это опять-таки ум начинает дробить. Разделять, да? Uh -huh. Да, разделять, что вот сейчас. да туда внимание как бы утекает, получается. Сейчас да, я и... тут просветлеваю в этом кабинете. Uh -huh. <laughs> Выхожу там в другое, все, я уже там уснула. Но когда у тебя есть интегральное видение, uh -huh. ты смотришь, это отсюда кажется, что ну, есть как бы стены, есть какой-то там... Кабинет, угу. в котором проходит сатсанг. Но посмотри глубиней. То есть, еще раз, если ты внутри этой игры, внутри этой личности, угу. то, естественно, вся эта возня пойдет с поиском, с тем, что, что нужно куда-то зайти, прийти, там уменьшить кого-то, утончить, войти в естьность, выйти из естьности. Ну Вот это вот все. Да. Как только ты вот из ясности вот это смотрение идет, ты уже в наблюдении за собой. Поэтому будьте прямо сейчас в осознавании за, за том, как происходит говорение, как происходит динамика, что вот, это, это уже ты, значит, не внутри этого, то есть, и когда возникает сама идея поиска, то есть ты уже, вот как говорится, кто там опять ищет. Угу. А это когда, как остаться, рынок. как войти в естьность, угу. все, это у тебя уже опять изнутри и оттуда, как бы из сна вопрос задается. Угу. То есть это какой-то паттерн, да, который все время угу. вот анализирует, все. Срабатывает вот просто угу. по привычке. То есть фокус внимания на том, что я есть ну, всегда, да? у да. тебя не может не быть. Видите, какая вера очень сильная, что я нечто отдельное, и мне нужно достичь какой-то точки просветления, какого-то какого состояния там божественности и так далее mm -hmm. и тому подобное. Все Не оттуда заходим. А оно именно в том, что я есть. В том, что… Ты... Mm -hmm. Поэтому вот исследуйте вот это само, да. Я есть. Зачем это как мысль. Потом это ощущение, еще раз, особенно момент а, просыпания и рассыпания. Вот в это смотрите. А, внимательности не хватает, то есть вот этой бдительности. А почему? Потому что а, как бы внимание течет вовне. Mm -hmm. То есть в те какие-то идеи, а, в какие-то устои, в какие-то парадигмы, ну тех знаний, которые уже все, уже нужно как говорится, выплюнуть, да? Ну, то есть они уже не работают. Угу. Опять-таки размазаться по причинно-следственной теме, угу. сыграть какую-то там карму, еще так далее. То есть это все существует для личностного восприятия, для тебя как для имени. Но когда ты вне идеи, это ничего не работает. Понятно. И если уже возникают такие вопросы глубины, если уже возникает вот такая ясность, это уже значит, что пробуждение это есть. Просто оно через этот же вопрос, через эту же ясность, оно как бы дотекает. Mm -hmm. То есть инсайт, озарение. О! Эти эмоции, они вот прям как воронка утягивают, Это так легко потерять себя, даже я понимаю, что за этим есть какое-то я как бы, да, но в этот момент, когда утягивает, невозможно увидеть, что-то есть внутри, что как будто драматизирует и и увеличивает, увеличивает. Вот, ну, я не очень понимаю, что ты называешь гормонами. Может быть, это что-то. Начинаешь чувствовать, и что-то включается, и становится это так серьезно как-то, и утягивает. И уже что-то я там пытаюсь поймать, что там, кто я. А это как поток утягивает, и себя теряешь. Бывает такое. Бывает такие У меня лечение. такого много очень. А утягивает. Сarth's я теряю себя как-то. Ну, здесь, смотри, то есть индивидуальное развитие у каждого индивидуума, да, у каждого, у каждой вот этой идеи, они свои, то есть среда. И некая запрограммированность этого аватара. Mm -hmm. Mm -hmm. Я То чувствую это... запрограммированность. Я чувствую себя как, как будто мама. Вот у меня сейчас возникло такое чувство. Я сейчас почувствовала уязвленность, вот эту какую-то травму. И прям почувствовала, что я как мама сейчас. Как с твоя мама? Да, как моя мама. Вот, ну, то есть и вот эти моменты как раз из ясности, они расформироваются. И тут еще возможно, что вот эта эмоциональность, которая, да, чрезмерная, угу. слизывание с мамой, то есть и проигрывание, наложение как бы на свою, например, задачу, еще задачу мамы. Ну, бывает такое, ну, возникают такие явления. И здесь действительно, когда идет... Разворот к сути себя, к узнаванию. Еще раз, система, хочешь не хочешь, она а, сама очищается. И в какой-то момент уже есть явное свидетельствование, но а, вот эта парадигма, да, вот автомобиль гнал на одной скорости по одной программе, да, и тут резко а, с тормуза ты -то убрала ноги, ногу да, через какой-то а, всплеск самоузнавания, но он еще докатывается. Такое ощущение, что он начинает нести еще сильнее. А это только ощущение. Это ощущение, это ты сейчас просто распознаешь, что нас. То есть ты уже с, отсюда можешь посмотреть на это. Но в какой-то момент ты еще увлекаешься, но в этот момент же уже все равно есть в процессе этого как бы обнаружение, да? Оно есть, да, и иногда очень ясно я себя осознаю в моменте. Но есть и такой эффект какой-то пугающий, что особенно в вот последнее время, чем больше я распознаю, тем сильнее вот эти страхи наваливаются, вплоть до паники. И как будто это все вскрывается. Я понимаю, что это, видимо, застоявшиеся слои страха, что это не новое, это что-то мое возникает. Но оно прямо в геометрической прогрессии. И так, так трудно оставаться в осознании, когда это происходит. Утягивает воронку, мне страшно сойти с ума. И я чувствую в последнее время очень реально этот страх потерять себя, исчезнуть. Отлично. Как бы страх смерти и даже страх Смерти сознания сильнее, чем страх смерти тела, страх исчезнуть, страх потерять контроль и э, страх сойти с ума. Вот это ощущается, как вот все, мне сейчас уже нужно психиатрическую вызывать. Это прям прямо явно последнее время так пугающе, ужасно. Не я теряю себя как бы. А это, это как раз когда происходит уже вот явно глубинное узнавание. Это действительно такой момент. И когда жесткий контроль был ума, да, да, жесткий то контроль. Есть, был. То как раз он этой, вот этой фразы я сойду с ума, угу. он фиксирует момент ослабления этого контроля. Если честно, я пару раз вызывала скорую помощь. <смех> <смех> Они посидели со мной и уехали, сказали, паническая атака. Но вот, к сожалению, сейчас вот такой пугающий у меня есть процесс. Чем больше я осознаю, как это, и как, и как это красиво, как, как это невероятно и странно, тем больше меня раз вдруг и уносит в очень сильный... С пробуждением атаки ума они усиливаются. Это необходимо mm -hmm. явно понимать, распознавать. И в данном случае доверие. Вот тотальное доверие. Ты-то есть. Ты не можешь сойти сама ума ни с каких катушек. Свидеть, а, я сразу ротик. же боюсь, а вдруг Кто? сердце не выдержит, я умру. Вот это все... И я понял, ты знаешь, меня только лишь как бы вот удерживает в осознании то, что просто я себе говорю, и это галлюцинация, и это галлюцинация. И, и каким-то образом <laughs> я еще жива. жива да. Да. А тут как раз и распознается, как ум а, вот он вот это очищается глубинная, вот эта подсознательная идея смерти, да. То есть. Умри, прежде, прежде чем умереть, да, фраза не просто так говорится. И отличная у тебя динамика в узнавании того, что как раз на самом деле даже и не за тело боится. Сильнее потерять. А... Контроль. Вот. Контроль. Да. Перестать себя контролировать. Себя потерять. И да. вот это вот просто оно ну, отпускается. Она даже, она даже не то, что отпускается, но это происходит но это ведь в распознавании, в узнавании. Все. И когда вот такие моменты паническая атака или еще что-то, будьте в ясности, вам ничто не угрожает. Не угрожает никак. А о, и если вы э, все равно там, в сатсангах или еще что-то, это Смягчает такие явления. То есть у вас уже некая ясность о том, как это происходит, процесс суще... ну, есть. Иногда, да, а иногда кажется, что это воронка, из которой я не вернусь. Ну, вот как-то так, так туда-сюда. И все. И прям в но, эту воронку, из воронка. смерти. Ну вот. И хочется сказать, что не понимаешь, что с этим делать, но понимаешь, что с этим ничего не сделаешь. Ну. Но... Просто, я думаю, вот как есть, как есть. Мне помогает, что я просто, ну, например, вот сравниваю с тем, что было несколько месяцев назад, несколько лет назад. Что в общем и целом я чувствую, что ну, сильные сильное изменение, да? что что-то само как-то происходит. Я стала более расслабленной там. Сейчас мне больше нравится жить, чем раньше. Вот меня это успокаивает, что само, как-то все само происходит. Но когда я думаю, что делать, это все, начинается паническая атака. А вот э, будь в наблюдении этого, как раз только в наблюдении, Трудно. потому что глубинно, смотри через осознавание себя, действительно же всегда все к лучшему, все эволюционирует, так сказать. Ну я думаю, а ведь кто-то в психушку попадает, а ведь у кого-то а ин, вдруг... инфаркт, а ведь кто-то умирает, а, а вдруг а это давай вот этих буду. всех кто-то оставим. Вот этих всех кто-то оставим. И вот здесь, вот на этой периферии прям тот момент, когда вот это происходит узнавание яркое. То есть вот оно доверие, еще раз с тобой ничего не произойдет истиной. И никогда не происходило, с кем это происходит? Ты ведь явно распознаешь с жестким контролером. И, и, а он еще и подкрепляет как раз эмоцию, гормоны и вот это вот вихрь, вот да, эта воронка. Да, Но да. Ведь воронка в осознавании ты свидетельствуешь воронку. Воронка не может тебя как бы, посмотреть на тебя за свидетельств. Она в этом. Не могу сказать, что я могу свидетельствовать воронку. Погоди. -то... <смех> ты тогда вообще… А, да. Я могу сказать, она была вчера, а когда она сейчас… Не-не-не. <смех> вчера она была, это ты уже сейчас придумала, значит… Ну, и я это... имею в виду, как… Легко говорить, когда момент. я не в этом. А когда я в этом, это… <смех> <смех> Даже сказать <смех> свидетельство не есть. Просто я яркость нужна. Не вестись на болтовню в этот момент. Ни на какое явление. Вот да, тут, вот, тут, тут что-то такое, вот может быть это то, что как ты называешь гормонами, что ли. Что-то, что прямо увеличивает в геометрической прогрессии. Вот я чувствую, что вот начинается, начинается, и пошло в геометрической прогрессии. Все прямо заходит. Какая драматизация. Вот как бы что ничего. Это такая важность, что ничего, кроме этого нет. И я теряю себя в этом. Какое здесь осознавание. Вот, вот это, это смешно, да, когда я рассказываю. Но как... В тот момент, смотри, в тот момент осознавание, то есть свидетельствование свидетельствует все это. И я свидетельствую, что я не справляюсь с эмоциями. Видишь? Вот оно. И вот это, смотри, я не справляюсь с эмоциями, Смотрите, вот в это я, которое еще, а, там, вошкается по поводу справиться с эмоциями, не справиться. То есть то, чем ты являешься, это настолько безграничное, всеобъемлющее. И вот еще раз, доверие этому все расставляет на свои места. Но вот этот я, который пытается что-то с этим сделать, он здесь проигрывает. Легко сказать. <мирает> я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, как будто еще я должна внутренне смириться, что я могу реально сойти с ума. Это опять, да? <мирает> <плодисменты> <мирает> тут, тут каждую секунду, тут как бы доли секунды, вот это все. То, то я осознаю, то я опять в этом. Прям быстрее, чем одна секунда. Все равно, смотри, если ты вот уже в сатсанге слушаешь, вот, вот это все в узнавании происходит, а свои механизмы у психики срабатывают, она притормаживает. Чувствую, что это механизмы. Да. Вот. И, с этим и это помогает постепенность. То есть ощущение угу, того, что да, я идет тебя, -то процесс, тащит, траля-ля, да, там я сойду да. с ума. И даже сама вот эта фраза «я сойду с ума» она фиксируется. То есть ну, просто не ведитесь на это. Распознайте, что кто об этом повествует. Угу. Я даже, ты знаешь, я начинаю вот видеть, что это вот какие-то убеждения, это в восприятии находятся. Э как бы вот эта вот проблема что ли, если это можно назвать проблемой что у меня например начинается какой-то симптом и тут же у меня включается сейчас мне станет плохо почему вот раньше так в детстве не было да вот у меня забилось сердце там или что-то какая-то сильная эмоция а сейчас как будто вот это какой-то механизм как будто что там синапсы или что-то раз слепляется что сейчас мне будет плохо все Сейчас у меня будет какой-нибудь приступ. И сразу же в геометрической прогрессии эмоции разрастаются. Образ. Просто какой-то образ, это очень яркий. Какая-то ситуативность была жизненная? Да, да, я чувствую, что это из, из прошлого. Я понимаю. О, но... Тут как раз вот это вот, да, там с двух до шести лет, когда вот это формируется, оно может блокироваться. И еще раз, здесь вот это бесстрашие. Только бесстрашие Только помогает. Вот этот... Иначе раскрытие, то есть не моя воля, но твоя. Вот этот феномен тут помогает. И происходит действительно внутренняя сдача. Даже я не знаю, я иногда прям чувствую, что внутри какая-то молитва, что ли, чтобы мне показали, что такое безопасность истинная. Какое-то, знаешь, состояние за пределом страха. Да, чтобы какой то Тут, моли... ну, тут, тут да, он может следить за молитву это или тоже. еще это, это ум. ум тоже, он... тоже, да. А тут да. уже глубинное распознавание вот этой одинности, уже к, этому, к этой грани ты подходишь. Это действительно для, ну, так сказать, не совсем подготовленного ума страшно, да. Но еще раз, вот эти механизмы у психики, они естественным образом защищают. И вот это вот ощущение невероятного страха это тоже на своем месте, это вот тормознуться и здесь распознать, что страх-то опять-таки в распознавании, в узнавании, кто страшится вот эти вопросы кто страшится, кто боится кто хочет сойти с ума, они как раз к ясности приводят не всегда помогает это я спрашиваю, кто это как, что это, а какой вопрос на этот вопрос, на этот, а какой ответ на этот вопрос, кто страшится? Это значит какая-то история незавершенная из прошлого, да? Даже э, эта идея о том, что она типа где-то, вот смотри, должна была быть завершена в каком-то прошлом. И еще ну, раз, тоже... возвращаемся в сейчасность, есть ага. только живая сейчасность, не размазываемся по э, вот этому психологическому контексту времени. То есть сама идея, что у меня есть травма в пробужденном самосознавании, когда даже проблески случаются, мозг очень быстро воспроизводит то, во что он верит. Это нужно понимать. Поэтому назвалась амеба и сразу же распластала тебя, как амебу. Поверила, что у тебя где-то там незавершенность и травма, тут же сразу это вылезет. Он здесь начинает через вот эту символику оперировать, и играть прям вот вообще просто, знаешь, джокеры там все выкидывает. И здесь еще раз, остаться в абсолютно бесстрастном смотрении. Просто оставаться здесь сейчас, только это помогает. Просто да, даже относится. уже молитва никакая да. не поможет, потому что расформировывается на самом деле идея, что есть я и другие. То есть, кому ты молишься? Опять-таки, это же такой религиозный контекст, что есть некто, кто поможет со стороны. Но вот здесь вот, кроме тебя, самой же себе, никто не поможет. Вот оно, абсолютное пробуждение. Вот этот как бы точка. Здесь уже какой-то мастер как в форме какой-то проекции это только помехой будет. То есть, но вот соцанги ретриты они к этому подводят к указателям. но не застревать на указателях. Mm -hmm. И когда вот как раз вот это разворачивается, это как правило на один на один с собой этот процесс. То есть ты как бы осознанные роды, знаешь, такие через вот расформирование идеи там смерть рождения и жизнь. Угу. Ну пока что вот, конечно, так колбасит сильно вообще. Но это тоже ум говорит. Я понимаю. Улыбка уже потому, значит все Он увидит эту игру Которую быть, он разыгрывает да, Уму не хочется признавать Но реально, конечно когда, когда я себя осознаю Это очень красиво И оно стоит того, что я готова а мы, Хоть у, такой мгновенный проблеск Вот этого узнавания То есть там знаешь та, Такое, что ну, Как будто бы через все типа пройдешь но, опять-таки, кто это задает? Да, да, это сразу же. Если я говорю, я через все пройду. Это сразу возникает. Еще размарфа что-то веселое, да. Очень хитрое. Это это очень... Ну, я понимаю, да, что это тоже убеждение. Но реально это тоже хит. Это хитро все-таки очень. Хитро. Даже если вот, когда я сказала, что помогает только оставаться здесь и сейчас, очень часто это бывает борьбой. Я ловлю себя на том, что здесь и сейчас, здесь и сейчас только я буду, и я уже в борьбе. Так, видишь, значит, распиши контекст здесь и сейчас, что ты вкладываешь в эту символику. Да, mm -hmm. возможно, это как раз, что как нечто застывшее. То есть здесь и сейчас это все застывшее. Mm -hmm. Ну да, оно Тут еще такое аморфное состояние. Еще такой же момент, что оно само приходит. Вот какое-то истинное состояние, которое красивое, оно приходит само. А когда оно вот так нужно, когда мне страшно и мне так нужно, распознай, оно что... не приходит. Погоди, распознай, что оно не приходит, не уходит. Оно не приходит оно не уходит. Есть, да. Это только то, что есть и как оно есть. Вот. А приходит и уходит, это просто восприятие катается еще раз, да? Внимание да, я иногда катается. Я чувствую, иногда нет. Оттуда да, сюда. Нет, да. да, и когда, когда я это чувствую, оно само, возникает. я не могу. это. Иногда не получается это вспомнить. А, а иногда само происходит. Так все это загадочно. Да, понимаю. А как еще об этом говорить? Ты посмотри, там у тебя какое вот это вот... Там это. много, вот. да. оно настолько простое, естественное. Угу. А там уже вот это загадочное и все такое да. вот эту картину и разворачивает. Уловила? Да. да. <свят> Каждую секунду это вдруг раз и что-то утягивает. Ну, возможно, у тебя такая идея. <свят> Возможно, в принципе, вот иногда бывает, что я, я себе осознаю чувствую, что эмоция какая-то сильная. но и вот какое-то присутствие чувствую тоже. Ну я умничаю, конечно, много. Я чувствую это, да. Хорошо, уже искренность есть вот это все увидеть. Это отличный феномен. Еще поржать над этим. Еще раз вот это духовный контекст, вот эта тоже идея там. А, так хочется нужно это как-то описать, уже. Кому? Если никого нет, кому ты описываешь? Глубине сдвигайся. Кому описать? Вот видишь, а как возникает вот идея? Так, да? Что есть что то другой, и нужно там. И возникает вот этот да. просветленный ум, да. который сейчас там темную ночь души прошел, все там пережил, все он знает. А как тогда с людьми разговаривать? Да никак! Ты как сейчас со мной разговариваешь? Вот так же с людьми разговариваю. странно, разговариваю. Ну, поначалу кажется странно, потому что что-то меняется на самом деле. В глубине просто разговор идет. А там уже везде жим моменты. Ну, хоть о чем поговорить. А у меня все время какой-то умной мысль еще вынает. Ну да, я что? Просветленная личность. Просветление иду. Вот под смеси и вот это сама... Видишь, паническая атака, вот вся эта экспрессия возникает только вот на а, идее просветленного ума. То есть там заложен вот этот контекст. И все. А, ну вот она, естественность. Все, выплюнет, выплюнула ее, увидела, распозналась, заулыбалась. Вот это вот уже сигнализирует о, о искреннем узнавании. Чуть? Ноль. Девять. А по времени что ли ты говоришь? Да, да, да. Ну если еще есть у кого вопросы, то мы в принципе можем и чуть-чуть продолжиться. Можно поподробнее вопрос разобрать механизма разворота внимания, потому угу. что как-то все это довольно абстрактно. Вот как это должно происходить? Вот можете буквально по секунду расписать. То есть я фантомный должен выйти, встать перед собой, посмотреть на себя, на тело ум. Или это только в уме должно произойти. Или ум должен посмотреть на тело. То есть нигде подробно, по секунду этой инструкции нету. Но все говорят об этой штуке. Я 10 лет в теме, и я 10 лет не могу этот механизм уловить. Серьезно. Даже больше. Это очень интересно. А почему бы вам оттуда не описать нам? Очень подробно. Да, а почему нет? Почему все абстрактно об этом говорят, но только не дают по секунду инструкцию? Это секретные знания. Да, да, да, да. Мы готовы скинуться. Отлично. Ставки тут, делаем. тут все в теме, но я больше чем уверен. Это всем интересно. Потому что очень непонятно, кто же на кого должен в конце концов посмотреть. Почему это нельзя сделать через зеркало? Или это, где это должно происходить, это смотрение в голове? Или кто-то все-таки должен выйти и напротив меня встать? Ага. И вот простые, простые вещи, но они непонятны. Смотри. Я все пробовал. Все пробовал. Ничего не помогло. Да? Ну, я не скажу, что И не перед не помогло. зеркалом вставал. да? И я даже в детстве вставал. Угу. То есть в то, что все не так, как на самом деле, ну след семьи. Что... Угу. Это, это все не так, это неправда у меня всегда. То есть есть загадка, я должен ее разгадать. Это, блин, этот зов поиска, он не прекращается. А, а что тогда правда? Ну, это вопрос. Он до сих пор остается. То есть на, на уровне ума я все понимаю, но куда-то это опустить у меня не получается. Смотри, значит, сформирована идея и уже есть знание, как должно быть. То есть она уже, значит, сформирована. И она, возможно, уже ну была да, зачипирована. Становится да? концепцией уже. Да, вот. Да. И поэтому здесь уже, что бы тебе, кто бы ни говорил, все будет не, не так, и неправдой. Конечно. Это тоже понятно. А, тут единственное, еще раз, а, ну, как, как тебе пояснить, остаться в полном нуле, да? Но это ведь тоже сейчас не устроит вот эту вот идею о том, как все-таки правильно. А ты мне расскажи, как правильно, по-твоему? Откуда посмотреть? Что это за секрет у тебя такой? Ну вот это загадка. У меня есть варианты, но ни одного из них. Mm. То есть, может, может, все легко, вы скажете, все окажется легко. Может, что-то просто не так делается. То есть, хотя бы где это происходит? Это в голове должен процесс происходить. Надо со стороны посмотреть на себя или умом в тело. То есть вот простые вещи все-таки. Смотри, вот прямо сейчас же есть вот это узнавание, да, то есть есть узнавание, есть ощущение как бы тела, да, угу. то есть свидетельствование этого. А, вот все, что видится, все, что на картинке этого восприятия, да, да. А, оно вымещено. Если оно вымещено, оно по факту. Тобой не является, но тобой никак личностью, не ни как какой-то идеей, а если мы говорим об абсолютном видящем, который ну, никак не может сам себя увидеть, он никак, и в этом попытке а, все, они обнуляются, и ты в этом просто расслабляешься, то есть просто происходит некое смотрение, ты начинаешь исследовать феномен, глаза закрылись, ощущение мир объектов-то стирается, он остается в, в, в, в корреляции нейронах в памяти. Правильно? Вот картинка вот эта. Когда, например, происходит стадия сна со сновидениями, ведь откуда-то тоже видение есть. Просто, видимо, идея того, что сформировано и, скорее всего, в детстве, опять-таки, на какой-то жизненной ситуативности, где, значит, надумалось... Думалось, что вот так вот должно было произойти, а, а с тобой там обошлись по-другому, и значит, все это неправда, и вот все на этом пошел замес. То есть, но мы опять перестаем разглядывать вот это вот, чтобы выйти в ясное осознавание, все смотрение на само смотрение, на феномен. Опять-таки исследования, глаза открылись, все развернулось. Глаза закрылись, схлопнулось, но ведь... Какое-то какое ощущение, я не знаю, там, какой у тебя там искры, э, темноты или еще что-то, оно возникает. И вот в этот момент ну, как бы смотрение э, на само смотрение течет, осознавание, что видение-то есть, что бы ни происходило, видение есть. Любая динамика, она в осознавании. А точка смотрения на смотрение существует? Или это... Точка я смотрения на смотрение не, не, не существует. существует. Не существует. Нет. Поэтому вот это и не может... То есть ты пытаешься найти абсолютный глаз, видимо, какой-то там. Понимаешь? Туннель, есть, да. Через который. Через который Не, ну может же все так банально, а вы просто забыли сказать. Сейчас нарисую туннель туда, в этот туннель, и все случится. Ты прямо сейчас э, есть как самосознающее сознание, просто выплюнь вот эту всю идею, там, как правильно, откуда нужно посмотреть, ну, поисследуй, там, встань перед зеркалом, в одежде, без одежды, там, отсюда, отсюда. И ты, э, ты просто, э, получается, внимание как раз и цепляется за вот эти какие-то внешние феномены. А я говорю, не обращай внимания не на то, что возникает перед во внешнем или во внутреннем зрении, то есть все как бы смотрение на само смотрение, mm -hmm. все и вот это оно как раз э, психологически обмуляет вот эти все идеи, то есть. но и опять таки, если она уже такая жирная, долго в поиске и вот в желании еще там как бы что-то там э, разъяснить, показать и доказать и еще чтобы утвердиться в том, как правильно Правильно неправильно не существует, вообще никак. То есть это, это абсолютное пробуждение, не. это вот вообще, вот, вот оно. И как оно раскрывается, вот это вкус. И получается у тебя а, вот это, устремляется ви, видение на само, на само видение, можно так сказать. Да? Ну как тебе на, понять не будет, каким символом. Или рассмотрение. А дальше? А дальше? А дальше, кто же спрашивает дальше? То есть видишь? То есть получается, что кто опять видит? Не, неуютно. То есть вот кто видит? Откуда? Кто это видит? М? То есть кто видит осознающего, что ли, получается? Видящего. Ну, Ос вот, осознающего. Ну, видящего, да. да. Кто? М -м. Там есть кто-то кроме тебя? Вопрос. Но ну, я не знаю. Но, но да. Один товарищ. Обратил Нет. внимание, там один он или двое и улетел. Так давай прям сейчас смотри, там что их? Один, два, три, десять или что? Кто видит-то? Кто распознает? Там разве есть кто-то, кроме тебя? Да. Вот он. Естественно. И просто, на самом деле. еще про игры вот можно быть бессознательно включенным в игру можно видеть игру да ее, можно ä, принять решение включиться в игру Но... если я есть всегда вот тогда как это сопоставляется с играми то есть тогда есть игра вообще или нет Если я есть всегда если ты свидетельствуешь бессознательную игру и сознательную. Кто это свидетельствует? Откуда ты знаешь, что эта игра сейчас бессознательная, а вот это сознательная? Ну, бессознательно это когда я чувствую, что что-то происходит, но не осознаю вот. этого. То есть она меня как бы затягивает. Погоди, если ты уже не осознаешь, что что-то происходит, значит ты уже осознаешь. Угу. Видите, как, как как утончается вот это вот узнавание вот, этого, вот этой вот всей феноменальности. А по факту кроме игры ничего нет. Все есть только игра. Но вот эта важность, а, такие все обрастаем важные, становимся. Вот здесь и начинает вся вот эта вот тема со страданиями, с, там, с поиском и так далее и тому подобное. Это тоже на своем месте все. Это тоже такая игра. Важность. Наша или чья-то игра? Давай опять. Наши или чья-то. Видишь, дробилка опять. Mm -hmm. Улавливаешь? Кроме тебя никого нет. Yeah. Вот это нужно прям усматривать. Как возникает вера очень тонко. Чья игра опять? Твоя, моя? А yeah. это мы Его? А кто там? Кого его? Все. И вот это раскладывается на один, два, три там. Но по сути это галюн. Это, ну, есть только вот эта из, которая играется вот так вот. То есть пока есть тот, кто распознает эти игры. То есть нет вот этого «я есть». Да, как только ей приходит ощущение, что я есть, тогда эта игра, ну, вообще даже само понятие игра, она разоблачается. То есть тогда Кто игры хочет нет. Кто игру не хочет. разоблачить? Вот здесь тонкий момент, как раз когда видится, что все есть игра, угу. возникает очень тонкий тот, опять-таки ложный деятель, который хочет якобы выйти из этой игры. А в чем проблема-то в этой игре? Ну, вышла ты с одной песочницы, перешла в другую, да? Опять-таки, почему э, и откуда возникает желание выйти из этой игры? Что не устраивает? Кого это не устраивает? Не выйти, а тут, наверное, вопрос принятия. Опять принятие. Кому принимать? Принять вот реальность. Это же всегда может быть и больно, да, и Нужно, нужно, э, нужно опять-таки разоблачить этот символ, символ, это понятие, что ты вкладываешь в реальность. Та реальность, которая за пределами всех угу. вот этих воображаемых реальностей, она непостижима. И как бы ты ни хотела, ты через концепцию это не поймешь вообще, не распознаешь. Может быть, вот это ощущение, что оно непостижимо и пугает тогда. Ну, возможно, и, тут и можно принимать. смотреть да, более ярко в это вообще. Тогда уйти от концепции, что есть игра, просто вот ну, «я есть», то есть быть постоянно вот и наблюдателем в этом ну, всем. Ну смотри, кроме, кроме вот быть. этого «есим» ничего и не существует. Еще раз, не засыпайте опять, опять скатываетесь. Только «есим» в этом, и это «есим» разворачивается этой феноменальной игрой. И по факту получается, что вот только игра… Ну да, ну, ты, у тебя ощущение, сначала ты сидишь, смотришь один фильм. Драма сменяется на комедию и так далее. Угу. Тут там какой-то там романтический фильм идет. Но вот это э, «Я есть» – это сродни того, что ты выходишь из кинотеатра. как бы, да? угу. ты, выход, ты как бы вышла, э, вот э, на эту периферию «Я есть». Угу. Смотрение идет сюда, раскрывается внешняя картинка, смотрение как бы в глубину. Внутренняя как бы картинка, но это пока еще есть в уме идея, что есть внутренние и внешние, угу. А когда происходит <свят>, а вот этот сдвиг, случается, ты видишь, что и внутреннее и ведь в осознавании. Угу. Все, никогда никакого два не было. Еще раз сидим в этой комнате, кажется, вот здесь, здесь мы сидим, там внешний мир. Угу. А сверху посмотреть, крышу снести, угу. где все видим внутренний, внешний. Вот. И поэтому, когда через личное восприятие случается вот это видение, кажется, что все отдельно. Но это тоже на своем месте. Это только через ясность. Ну, разные тела, все. А когда ты глубиннее, кроме. Его вот этого самосознающего сознавания, в котором происходит вся эта феноменальная игра, ничего и нет, никаких отдельностей по факту. Угу. Понятно. То есть, на каком-то глубоком плане мы одно? И только оно одно. Но феноменально играет вот этой индивидуальностью, да? И это прекрасно на самом деле. Это возможность вот так вот пообщаться с самим собой. Возникновение чувства глубочайшего одиночества — это... Ну, тоже статус, да. кому одиноко, да? Ну, а, оно на, на своем месте, и оно приходит с вот этой тотальной, с тоской, и вот просто смотреть, да, кому опять, то есть не убежать от этой тоски. Это действительно… А так вот невозможно это... убежать. <сcoff> <сcoff> ну да. Но оно возникает. Опять-таки исследуем вот это вот э, чувство, да? Кто чувствует? А, то есть... Что у нас уже там? Подходит. Если э, в, углу, ну, в углубление, да, то есть идти в распознавание, еще если какие-то вопросы остаются, завтра-послезавтра ретрит. Можете mm -hmm. всю информацию там посмотреть. То есть первый день а, будет именно практики созерцательности на углубление mm -hmm. этого. А второй день именно как входить в ресурсное состояние сразу. Потому что, а, чтобы не случилось некое застревание, подвисание. Так что, если интересно, вся информация там в телеграм. Спасибо, благодарю.